Ефраим Савелла, остановите самолет, я слезу. Вы не поверите, но настоящим евреем сделал меня сосед по коммунальной квартире, чистокровный русский человек, член КПСС Коля Мухин, слесарь-водопроводчик нашего жека, пьяница и депошир, каких свет не видал. Из всех сорока жильцов нашей квартиры Коля Мухин был... Моим самым близким другом. Любому морду расквасит за один косой взгляд в мою сторону. Мы с ним были, что называется, водой не разольешь. Хотите, верьте, хотите нет, но сейчас я это понимаю абсолютно ясно. Нас свела и накрепко связала одинаковость судьбы. Советское происхождение и советская жизнь со всеми ее фортелями. Мы с Колей и ровесники. Учились оба хоть и в разных городах, но в одних и тех же советских школах. Оба воевали и оба остались инвалидами. Но и он, и я не пошли в гору после войны, не кончали институтов, а взяли в руки ремесло, чтобы иметь кусок хлеба. Он стал ржавые трубы чинить и замки в двери вставлять, а я волосы стричь и бороды брить. Пролетарии неумственного труда. Оба Оба получали благодаря заботам Советского правительства о рабочем классе такое жалование, что ежели не жульничать и не мухлевать, то живо ноги протянешь. Поэтому Коля слесарничает налево не для плана, а для себя. А я стригу и брею налево в свой карман. С одной разницей, что я весь барыш домой жене несу, а Коля загадочная славянская душа. Все до копейки пропивает. <свят> по пьяной лавочкой, а часто натощак, с похмелья, Коля обожал съездить по уху своей жене клави, а при удачном попадании засветить ей фонарь под глазом. Делал он это не таять в своей комнате, а в общей кухне, все народно. Однажды соседи не стерпели, уже очень они жалели Клаву, и сбегали за участковым. Милиционер увидел распростертую на полу кухни клаву, грозно подступил Коля, а соседи на всех дверях и углах замерли от сладкого предвкушения. Ну, голубчик, не миновать тебе тюрьмы! А Коля не только не струсил, наоборот, строгим стал, серьезным. Взял милиционера под локоток, подвел газовый плетел, поднял крышку, с кипящей кастрюли. Понюхай, говорит, чем она меня кормит. Милиционер понюхал. И его перекосило. Да за такое говорить, убить, и то мало. Правильно учишь, товарищ. Вот какой мой лучший друг Коля Мухин. Он-то меня и наставил на путь сионизма. И все, что со мной приключилось, потом отчасти и его заслуга. У Коли имелся транзисторный приемник. И на трезвую голову он обожал послушать заграничные радиостанции, вещающие по-русски. Стоило утихнуть соседским разговором и скрипу пружин за стенами нашей большой коммунальной квартиры, как включалось занудная вроде бормашины у зубного врача, зудение и скрежет советских заглушающих станций. Это значило... Что Коля Мухин включил свою спидолу. Потом раздавались мелодичные и звонкие позывные BBC и чистый женский голос задушевно сообщал всем сорока затаившим дыхание обитателям 20 комнат: говорит Лондон. Или мужской голос: слушайте передачу радиостанции Свобода. Или без никакого еврейского акцента говорит Иерусалим. Радиостанция «Голос Израиля». Никуда не спрячешься. Да ведь и уши на то они и есть, чтобы слушать. И мы с женой лежим под одеялом, высунув носы. Слышим беяние своих сердец и голос израильского диктора из комнаты Коли Мухина. Коля, Коля в последнее время из всех станций мира отдавал явное предпочтение израильской. И на то были серьезные основания. Оттуда читали полные тексты до откровенных и отчаянных писем советских евреев, тайком без цензуры, переправленных на Запад, с призывом помочь ему ехать из СССР в Израиль. Вот тогда-то я и услышал впервые выражение «Историческая Родина». Слушали мы вдвоем с женой, лежа под одеялом, и мнениями не обменивались. Только выразительно косились друг на друга, а о некоторых патетических местах просто не дышали. Самым захватывающим до холодка по спине было то, что люди, писавшие такие письма, где за каждую строчку по советской норме причиталось от 3 до 15 лет, не только не прятали своих имен, а совсем наоборот. Проводили их полностью, даже с отчеством, и чтобы их легче было арестовать, добавляли домашний адрес. Я в такое поверить не мог. Жена моя тоже, хотя мы с ней и полсловом не обменивались. Нарушил молчанку Коля Мухин и первым заговорил про эти письма. «Я тебе вот что скажу, Аркаша. Не верю я в них ни на грош. Чистейшая липа, пропаганда. Ну подумай своим еврейским умом, какой дурак, если он вырос в Советском Союзе, знает наши порядки, учудит такое. Да еще адрес добавит». Приходите, мол, и берите меня тепленьким в постельке. Все чудаки там в Израиле насочиняют чепуху, дуют в эфир и думают, мы глупенькие, так мы им поверим. Нет, братцы, стреляного воробья на не проведешь. Это я тебе говорю как партийный беспартийному понял, и даже рассмеялся от злости. Русский человек, Аркадий, страхом насквозь пропитан, и даже глубже. Его от этого еще век не излечишь. Без дозволу начальства мы шагу не ступим. Отучены мы раз и навсегда. Тем более евреи. Ваш бат вообще нос боится высунуть. Нет, не верю я в эти письма и призывы. Это все штучки-дрючки для дурачков. Вот пойди, пойди, проверь любой из адресов, что они назвали. Ну, сразу обман откроется. Ручаюсь, и фамилии придуманы, и адресов таких в помине нет. Я с ним полностью согласился, и мы пошли в ближайшую забегаловку. Коля... Коля продолжал упорно не доверять вражеской пропаганде. И с тем же упорством продолжал слушать, как пишут в газетах, ядовитый и лживый голос Израиля. Но, наконец-то, его терпение истощилось. «Послушай, Аркадий, — зашептал он мне, когда мы прогуливались по безлюдному скверику. Есть шанс убить медведя. Я вчера еще одно письмо слушал. «Страсти мордасти». Подписанты все москвичи. Я нарочно один адресок засек. Здесь рядом, на Первой Мещанской Потлах Бенцион Соломонович. Давай сходим, завалимся в гости, проведаем голубчика. А? А что мы теряем? Зато убьем, видимся раз и навсегда, что нет такого Потлаха Бенциона по данному адресу. И мы пошли. Благо, недалеко рукой подать. Действительно, зачем нам нервничать, когда можно одним ударом все сомнения развеять? Прием мы по Первой Мещанской, вдруг видим, вот он, этот самый номер. Трехэтажный дом и квартира есть на первом этаже, с табличкой на двери. Б.С. Потлах. Мы чуть было не дали тягу. Да Коля удержал. Погоди, Аркаша! Очень необходимо мне этого потлаха Бенциона Соломоновича в личность увидеть. Непременно. Не могу я, понимаешь, поверить, что такие бесстрашные чудаки живут среди нас. У меня, понимаешь, в голове полный заворот кишок. Не увижу его, совсем сопьюсь. А если обнаружится, что все это не липо, тем более надо выпить. Да, за твой народ, Аркаша, самый отчаянный и самый великий. Потоптавшись у двери и собравшись с духом, мы позвонили. Нам открыли сразу же, будто ждали звонка. На пороге стояла седенькая старушка с таким носом, что не приходилось сомневаться в ее национальной принадлежности. «Беня!» – слабым голоском позвала она. «Это за тобой». В глубине квартиры послышались шаги, но старушка не стала дожидаться бени и, как курица-носедка на сетке, перед собакой, ощерилась на нас. «Берите, хватайте, загоняйте иголки под ногти, всех не передушите, нас миллионы!» Тихо, не очень повышая голос, кричала на эти слова в курносую, курносую колену рожу. Меня за его спиной она даже не заметила. «Успокойся, мама». Обнял ее сзади худющий еврей, довольно молодой, но лысый, как Ленин. Ненужный истерик, не доставляем этой радости. Он, как и мама, ни на йоту не сомневался, что мы пришли за ним и совершенно не оробел. Слегка побледнел и все. «Дай мне, мама, сумку с бельем, я все приготовил», – сказал он и поцеловал старушку в лоб. Мы с Колей так и приросли к полу, потому что мы увидели то, во что не хотели верить. Мы увидели героя, живого, непридуманного, советского человека, который не боится советской власти. Можно было схватить инфаркт на месте. Первым вышел из стопняка Коля Мухин. Патлах. «Суха!» — взвыл оно избытка чувств и заключил свои медвежьи лапы лысого, как Ленина, потлахал. «Да я тебя расцелую, Бицелон Соломонович! Морда ты моя жидовская! Да ты же мне всю душу перевернул! Да я отныне новую жизнь начинаю!» «А вы, собственно, кто?» — растерялся хозяин. «Аркаша!» — доказался Мухин. «Все еще не выпуская Потлаха из своих объятий, он их залегав, их принял, чудило. Скидай Аркаша штаны, покажи, что мы евреи. <реклама> все уладилось, все. Мамаша Патлыха нас потом чаем угощала с вареньем, а сам кар хозяин картины свои показывал. Он художником оказался, из непризнанных. В СССР их формалистами зовут абстрактными. Но ну, мы из вежливости посмотрели несколько картинок, маслом писанных. Сплошная фаршированная рыба. Живая, но уже фаршированная. Плывет в воде, хвостом машет, и хвост не хвост, а вроде пучка и сельдерея. Дальше рыбный скелет, обглоданная рыба. Еврейская суита с достоинством пояснил художник. Мы это проглотили без всяких инцидентов, потом допоздна слушали художника. Соловьем заливался. Рассказывал нам о стране своей мечты. Таких чудесно говорил, как научная фантастика. Мы с колерты поразинули, как малые дети. А художник, как одержимый. Глаза сверкают, пена на губах. Настоящий сионист. Пламенный. Фух. Вывалились на улицу в темноте. В голове гудит. Сердце колотится. Вот когда меня одолела сладкая отрава сионизма. Да и Кулю заодно. И по этому случаю завернули в забегаловку. Такого дали газу. Еле нашу коммунальную квартиру потом нашли. Коля озверел от уважения к евреям, которых он до этого не так больно жаловал, если не считать меня. Главное представление разыгралось в нашей кухне. Коля приставил меня к стене, чтобы я не упал, и пошел по комнатам созывать соседей. Люди уже спать легли. Рабочий народ. Он их из постели выволок. Первый притащил простоволосую в ночной рубахе Клаву. Свою жену. Ткнул ее к моим ногам. На колени, шкура Вологодская! Клава родом из-под Вологды. «Стой на коленях перед ним! След ему целуй!» Второй была наша дворничиха Сукульдиева. «Становись, татарская ига!» — приказал Коля. «У ваш мудрейший народ!» Пенсионера Бабченко он швырнул к моим ногам так, что косточки хрустнули. «Кайся, хохол! За невинно пролитую кровь этой нации! За батьку Макно, за петлюру! Гнись, сука, при душу! Дальше пошли жильцы русского происхождения. Им Коля велел хором прокричать «Слава великому еврейскому народу!» «Раз, два, три!» — скомандовал Коля. «Начинай!» И осёкся. Хмель дал утечку, мозги прояснились. «Ладно!» — вяло сказал Коля. «Отбой!» — «А ну кыш отсюда!» — по своим углам а что было за для ясности. Ну, честно сказать, я потом к этому художнику стал очень часто наведываться, манило послушать его речи, пока он визу не получил и не отбыл. Куда вы думаете? В Израиль? Хм, Мало ошиблись. Он, голубчик, дальше Вены не сдвинулся. Остался в Австрии. Говорят, процветает. Его фаршированные рыбы на расхват у немцев. Комплекс вины, как пишут в газетах. ага ах, ах, скажете вы! Как и такой пламенный сионист, который других сагитировал сам, улизнул, укрылся в теплом местечке!» и Если вы думаете, что я сейчас начну бичевать и оплевывать его, как дезертира и бесчестного человека, то глубоко заблуждаетесь. Никого он не обманывал. Он действительно был без ума от Израиля и все передачи оттуда на русском языке слушал с раннего утра до поздней ночи. Я был у него в гостях и видел, как он сломался. У него сидел народ, конечно, еврей, стоял жуткий голдеж, тихо, крикнул он. Слушаем Израиль. Стало тихо, и он включил свой транзистор. Но и там тоже было тихо. Только легкое потрескивание. Художник глянул на свои часы и неуверенно спросил, неужели мои часы врут? Нет, часы не врали. Сверили с другими, время было точное. На израильской волне продолжались слабые шорохи. Художник перевел рычажок на BBC. Там во гремели позывные Лондона, он прыгнул на голос Америки, и там позывные убывали, приближаясь к концу. Все больше меняясь в лице, и бледнее художник вернулся к Иерусалиму. Тишина. И так две с половиной минуты по часам. Потом дали позывные, и женский голос, как обычно, сообщил. Говорит Иерусалим, радиостанция, голос Израиля. И ни слова извинения за опоздание. Художник выключил радио, опустил свою лысую как у Ленина голову, и так просидел какое-то время, пока мы не зашевелились, собираясь уходить. Он поднял на нас глаза. Это были не его глаза. Огонь в них угас. «Все», — сказал он, — «страна, в которой государственная радиостанция, вещающая на заграницу, может опоздать с передачи на две с половиной минуты и не извиниться, пусть даже по техническим причинам», это не государство, а бардак. Мне там делать нечего. И не поехал. Он был самым прозорливым евреем в Москве. Он был провидцем.